Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД, около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу, проинформировали в штабе кандидата. Там также заявили, что объединенные штабы продолжают работу.